Ты фоткаешь, блядь? Ты снимаешь, блядь? Добрый день, дорогие друзья. Вот попалась в руки такая книжица. в таком в твердом переплете. Достаточно такая интересная. Называется эта книжка «Тык-дык». Ну и что ж, начинаем читать эту книгу. Открываем первую страницу. И что мы здесь видим? В некотором царстве, в некотором государстве Сел Иван-царевич на коня и поскакал. Тык-дык, тык-дык, тык-дык, тык-дык, тык-дык. Тыгдык. Следующая страница. Тыгдык, тыгдык, тыгдык, тыгдык. Переворачиваем. Тыгдык, тыгдык, тыгдык. И вся книга идет в тыгдыке. Вот так и дотыгдыкали мы, до... Да. Последняя странице, И что же мы здесь видим? Ты гдык, ты гдык, ты гдык, ты гдык, ты гдык, ты гдык, ты И прискакал, О, господи. Что? Что? Что?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 мусора <свят> молодец посмотрите как круто в непогоду выглядят фонари у новой ауди а8 прямо издалека кажется будто бы такой джедайский меч но вблизи а вблизи просто красиво блин вот они конечно фонари сделали даже не не фонари а фонарище стадион в Волгограде нулевая продольная <свес> а что они тут делают? Зазоры <свес> у него сейчас не закрыты да он верный большой панель такая небольшая <свес> это удобно чтобы руку было ложить это, много. это что такое за комплектация-то? Заводская комплектация. Две комплектации было всего. Одна с магнитолой, другая без. А вот эта с магнитолой? Вот эта с магнитолой, да. Ну, удобно, в принципе. Опять ага. ну, нормально. Она работает вообще? Все сейчас. Патрон, иди, мальчик, водку принеси-ка, принеси водку, принеси. Да, оно не может быть вообще. Что серьезно что? Да ты чё? Да. Хороший мальчик. Ой, молодец, патрон. Подожди, Толя, Толя, Толя за ВДВ, Толя за ВДВ. Увай, это мощный Толя, иди домой. Все, иди сюда. Молодец, молодец, мальчик, иди сюда. Вот чисто русская собака. Сейчас мы вам покажем способ, как ловить рыбу на сахали. <реклама> <реклама> <реклама> <решит> <смех> вот, это вот это красота. Рыбалка по-соколински. Сегодня 22 июня 2018 года. друзья. Купил арбуз. Смотрите. <смех> ужас. <смех> Пленкой. Пленкой. Ужас. <смех> как это можно назвать? Ужас. Что за арбуз такой?